Всем привет, с вами Dark King, и мы будем играть с вами в Neighbor. Да, начать с этого момента, блин. <�аск clause 2> <слес..]> пока что ждем, пока загрузится. Вот первый акт. <слеские> За мячиком, а хотя стойтика. что будет, если я сюда пойду? Окей, что это? Hmm? Hmm. Hmm. Hmm. А? чем там делать а hmm. это наш герой такой подходит подходит Нормально, что? А а Чего я не могу пить? Что? Что за звуки, а? Так, ладно. Что у нас дома творится? Так. Опа. Блин, обидно то, что они изъядить, блин. Ладно. Пока что положу. Стоп, а туда можно запрыгнуть. Надо протестить. Просто. Просто протестить. И вс ⁇ Да. Ну ладно, теперь пойдемте-ка. Так что надо делать. О -хей, я что он там делает? Растует оредичная, это отдельная, за за заносимость. Чукнание, Рокоты реплевали форк за е ⁇ свидан ⁇ р и, и воссе ее мест. Счастливая мапит шаны. Родзастуй шаны. Раждали ракотары. Ч жит... ⁇ -мо ⁇ Блин, немножко страшно. Так а что вот за этот путь. А, нужно, наверное, туда залезть. Ладно. коробка нужна И, ну, ладно солочь так все ⁇ ммм ⁇ ммм ⁇ ммм ⁇ Блин, ну только спрашивается, зачем я коробку-то взял? Ух ему. А, так тут вот уже это. Так, что тут можно сделать? Так. Странно. Не похоже как-то это на Хлоунейпр. Хотя, если так подумать, то возможно. Опа, ключик. А, ну да, это же, это комната. Блин. Так, мне кажется, я потом а? это открою. Так, сейчас. Магнитик. Бежим, бежим, бежим. Блин. Ох, какой звук-то, а. Блин. Как-то это... Обмануть. Слегка. Так, за бежит. А мы будем... Что тут делать? А тут, в принципе, что. Опа. отпычка Ладно. Допустим. Ага. Так. Возьмем, на всякий случай Так Открываем Заходим а. Сейчас Погодите-ка А, он будет залезать, блин Так, ладно. Що мой то как напряженно-то, а? Господи. Ладно. Ух. Так мы вроде бы в подвале, да? А залезть можно туда? Мне просто интересно. Блин. Сейчас, пустите-ка. видимо, невозможно. Ладно. Так. А. так, ладно, давайте как пойдем. Да. О, манекен. тут можно сделать? Ага, тут можно выпить. Стоп. Что там видимо ничего там и есть... блин так а мы оттуда уже и пришли ладно давайте побежим Опа. давайте посмотрим ка телевизор а точно энергии нету ладно Происходит, да? Господи. Ладно, обратно что туда. Так, а можно вырубить? Что тут будет? Ё-моё! Ага. Что? А, нужно убегать! Ё-моё! А. на ну, блин все что ли так второй акт а это уже следующий ладно блин вообще на чем спали-то а? ко мне что ли? Ладно. а что тут делать-то Ой, господи. ладно мне кажется на этом нужно закругляться с вами был dark king всем удачи и всем пока